Короче, привет! Сегодня у Хомы вышел новый видос, продолжение его путешествия КВ-6 В мире, видимо, Левиафана, так как он писал про это в сообществе Поехали смотреть! Привет! Поехали! Наконец-то они вырвались со своей лаборатории Где-то там морок пробегал рядышком Не, подожди, они же сейчас и потом свалили, короче. Свалили, да, да. Это ж Мора говорил этому технику, типа, станце, ничего не сделала Он такой, страшный ты что-то. И убежали. Так, я не знаю, что доктор такой. Так, подожди. Может, мы еще Вот, вот, здесь вот. А это, получается, мир левиафана такой? Он даже не похож как-то на ад. Хоть такой, знаешь, зачарованный лес. ну ждет видишь война до спорте mm -hmm. Мне кажется, как-то у доктора все более защищенно выглядит. Во, видишь, он на таран пошел. Mm -hmm. Я не знаю, мне кажется, победит тот, у кого больше припасов будет, короче. У кого первого снаряда закончится, кто проиграет то позже рассыпется Да. Ой, он не смог один заблокировать. Да-да-да. Ух ты. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Вот, правильно, Натаран, Давай, разгоняйся и еще его. Только мы должны узнать, кто доктор. Ну, я думаю, доктор просто так не погибнет. Все, последнюю пушку осталось набить. А он тоже сам пошел на таран. Теперь кто, крепче проверим, видишь? У кого 6 устойчивее. У ну, них какая-то секретная кнопочка. Кого? У доктора? Смотри. Он катапультировался. Мы так и не знаем, кто доктор. Он свалил! Он просто свалил. Он свалил, а я <свист> взорвался. знаешь, что да, похоже, поставил программу саморазрушения. Не доехала. Отъедь! Только не едь, смотри! Да, и вообще непонятно. Но доктор куда? Не мог же он далеко убежать? Он куда-то отстрелил, куда-то и все, и где-то здесь. Вот он. Он же, конечно, свалил с капсулы со своей. Так, мы не узнали, кто это. Я что-то подумал, что здесь левиафан будет. Да, я тоже думала что, тут, может быть, это потом в следующих сериях уже. Просто так пока даже непонятно, честно говоря, в какой мир попали Мне уже интересно, кто этот доктор Тоже, да Доктор-врач И смотри, доктор, -врач, он и доктор, он же, когда они портал открыли, он говорит Нет, не лезьте, вы не знаете, что вы делаете Значит, он знает, куда он попал И он знает, что, что с ним будет приблизительно Понимаешь? Да, просто интересно, кто это, в общем ну, не, я. не знаю, пишите свои предположения да. И будем ждать продолжения, пока